Ай, привет, дорогие мои любимые ненаглядные. С вами я Зазепа. Ну чё, настало время для еще одной серии по Холфе, да? Вермоде. Давай-ка загрузим последнее. Что у нас там... Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, там все то со звуком. А, так. Ага. Что тут у нас? И, по-моему, на вниз да, че это блять, пустая коробка, давай еще разок. Хорош, оба. Кому там? Никому? Блин. Давай я себя пошмоляю. Anybody home? Anybody home? Понял. Давай, чего у тебя тут интересного? А, Оно точно так должно было работать? Или я тут немножко то, что из-за VR. Слушайте, ну я ленивый, я не хочу спускаться. Давай, короче, я подтяну это дело все сюда. Давай, здесь постоишь. И давайте второй. Хорош. Лень! Слышали? Как говорится, двигатель прогресса? Я тебе тут не помешал. О, походу, помешал. Что пацаны, как оно? этого быстро застрянутся убить первым. У -у -у. Давайте пацана не, не будем мешать. пока они там разберутся. Минус один. Так, ну судя по всему они уработали этого комбайна. Приятного аппетита. что там, щупальцу свой обратно сунешь. Что ж ты так неаккуратно-то, а? надежно. И чё? Мне типа все равно на низ надо, да? Больно, но... Рева, Рева! братан подожди не спеши я сейчас перезаряжусь все спасибо что подождал так давай-ка ты тоже что все все смотрите кто притаился а? Ладно. Надеюсь, ты внезапно на меня не прыгнешь. Ну ты какой, блин. Эй, эй, эй! -эй. Давай так, Старый добрый. Двенадцатый калибр. А, мама, мама, мама, мама, мама. Куда попрыгал? Подожди, подожди, подожди, подожди. Где твой друг? Токсик, ты меня еще, блядь, отравил? Ну иди сюда. Ублюдок, мать твою. А, ну Токсик, он выходит. Просто главное, что в этот момент тебя не убили бы. Тут, по-моему, эти гады, блин, какие-то чрезмерно живучие вот эти вот. Так. Ну все, заебок. Давай, гави пушкой потянем. Сюда полежи. Вот это мне надо. Давай. Чарджинг. О, магнум. Эй, я что-то пострелял с магнума. Это, блядь, что еще такое? Ты помер, блядь, серьезно, сам? Подожди, что случилось? Братан. Ты как? Все нормально? Все хорошо? Давай, полежи тут. Поконяй, ты за главного. А у нас автомат не перезаряжен? Отдай. О, кто-то мне что-то в стиме написал. Ну я пока серию записываю, ответить не могу. Давай, пошли отседа. Отседа, как я пойми куда. Назад? А -а -а, я понял ладно еще вернусь уже так уж и быть не не не не не не не давай давай давай давай давай давай все боеприпасы погодились э, пригодились давай. полезли уже полезли нерационально использовал эту пачку. Да? Он со мной согласен. Выходи и сражайся как мужчина. Да, погнали. Через колено. Здесь что вообще ничего? А, ну тут мы были снизу, я понял. Сейвик сейвик. Ясно, так не сработает, да? Давай тогда так. Так. И вот так. Кто -то там, блядь, показал, что кто-то сидит? Так, я еще и вот так вот немного смещусь. Кто там, блядь, шутит нахуй? Кому там жопу надо играть. Один, блядь? У, сука. Не особо-то и много снялось, честно так. Ой. Еще болты. Давай опять квик сейвик Ну, раз дают болты, давай из болтов. Сейчас, братан, подожди. Че, уже подобрал, что ли? Одну подобрал пачку. Еще будут? Походу нет. Походу у них комбайны заканчиваются. О! Слушай, а нахрена я нахрена тебя, блядь, двумя руками так держу? Что-то пытаюсь. О, все прекрасно видно, блядь. Все, короче, я с арбалета теперь с одной рукой э, руки стреляю, потому что, блин. Уж так тупо удобнее, блядь. Меня подожди. <coughs> Я, так Упор, упор сделаю. Вот так. Опа! Приклад. В плечо. Все, одной рукой. Все. Пипец определился. Неровно держится, не то, что там. Трясется все, блин. Оп, моя конечная все ну давай пойду пособираю с вас боеприпасы так уж и быть убедили а мама мама мама мама мама хороший вопрос у меня тут встал блять чуть низ не упал тут он сука топает а, выше блин давай-ка ты блять себе эту гранату оставил бы И чё, как наверх теперь мне? Тут, наверное, какая-нибудь лестница должна была быть, да? А вот она. Давай. Тихо, братан. Тихо, тихо, тихо, тихо, блядь. Что ты там, блядь. Угу, я понял, ему похуй. А вот так нет. Давай, только аккуратненько. Оба. Не улетел. Магазин. Папа, папа, Кью Дэмс не-не-не, слышь, это Типа ты меня то хуйне задавить хотел, или что, или ты подняться ко мне, решил. Че, так не достанешь мне, да? И типа он что, потом поднимется на этой вагонетке, блядь. Так, ладно, подожди, приятель. Я сейчас тут обойду и обязательно уделю тебе внимание. Блять. Ох ты что. Ж... Рад какой. Пока магазин. Что у меня есть? Не перезаряженный акбалет у меня есть. Ну, ты идешь? Или тебе уже бессмысл. Мне, типа, надо попасть туда, да? А что будет, если я мину притяну? И что будет, если я по этой херне выстрелю? Так. Этот пододвинул сюда. И чё, типа мне вниз спустись? Подними её опять налево, да? Или что мне? Подожди, вот там что-то интересное, походу. Нет, тут просто стенка. Ёпта! Ну, чтоб меня не доставал. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой, во-во-во, -во, лестница. Давай. Полезли. Что-то как-то неудачно залез. Что, кому тут Я обратно, сейчас подожди, магазин засуну обратно. Сука, суйся. Всё, все, все готовы. Все довольны. вот, конечно, оружие не дальнего боя. Ну, зато мощное. Я, походу, слишком высоко поднялся. А не, мне все равно туда, наверное, да? Давай, полезли. сейвик. Эмм.. Давай-ка я лучше так. Для надежности. Чё со мной? Чё это его развернул? И что? И чё? И куда? Не, мне, короче, туда, походу. Здесь просто типа дополнительное место. Э Эй, там, типа, пойди полутайся, там, все дела, там, все такое. Вот сюда, короче, мне, да? И здесь такой хуяк и, не, и на низ, да? Только давай камину отсюда уберем. Туда, куда-нибудь кому тут мина ну давай выскочи только только сука попробуй там наяривать блять ребят я тут его колбасит это я? Парни сказал Барни говорите. Тихо. Бля, братан, там снайпер, не лезь. <связь> а я говорил, блять. Мазила. Ай-яй-яй, бля. Давай. Ху-ху-ху. Не попал. Братан, ты это... Лучше тут постой. Я там разберусь с этим. О, Беда, беда, беда, беда. Мне братана просто жалко, блядь. О-о-о. Печаль, беда. Тихо, блядь. Где моя сука, пушка? Ну иди к папке, блядь. Он не хочет идти к папке. А где там барни, говорите? Который прижатый. Со всех сторон. Отдай. Отдай суплай. Короче, тут так не предусмотрено. Ху. Ху. Хрен тебе. Вы из не старые, друзья, не так ли? Ну, такие. Давай. Простите, Лучше, блядь, тут находись. по-моему, попал. Давай, давай, давай, заскакивай сюда, блядь, не стой. Тебе там нормасик. Ей там, походу, нормасик. <плёх> ну, аптечку дали уже хорошо это тоже дали полный надо устреливать. да да да да да сейчас все будет блять ну хоть ты осталась целая подруга блин ну выводи сохранился что там плаваешь я думал уже кто-то его тянет тут какой подводный хаткап да сейчас сейчас посмотрю может суплачек будет какой ты будешь помогать отстреливаться? запихай его уже все все слушай братан подожди сейчас я аптечку принесу сверху где-то тут валялось где-то я тут видел о. Братан, уже бегу. На. Лечись. Изи. Да-да, вижу, блядь, все что, блядь, назад и иду. Сука, эти прыгуны скакуны. Короче, народ. Давайте серия тоже небольшая будет. Quick save. Ну а с вами был ваш Зазепа. Люблю вас, целую, обнял, приподнял. Блять, народ, подписывайтесь, блин, и лайки, короче, ваши царские хуярцы под этим видосом. И тогда будет все офигенно. У меня, у нее. У нас с вами. В общем, люблю, целую. И пока. Ну, сука, останови серию.